Всем привет зрители и подписчики моего канала, с вами Вен и мы продолжаем прохождение второго Старкрафта, на очереди у нас планеты Гавань. Мои люди основали на не колонию. До недавних пор все было в порядке, но внезапно связь с колонией оборвалась. Они не отвечают ни на одной из частот. Нужно выяснить, что случилось. Может быть они подхватили вирус зергов на Майнхофе, а может на них напали протосы. Джим, я боюсь, что случилось что-то ужасное. Ага, я-то думал, тут напали просто протосы, потому что они решили изгнать э, непрошенных соседей в свой сектор. Однако, похоже, я ошибался. Видимо, тут даже и непонятно, в чем речь, но все-таки я почему-то настроен на худшее, что, скорее всего, и вправду кто-то подхватил инфекцию и на гавани зерги обосновались. Гавани уже близко, но сигналов от... Сэр. На орбите флот протосов они блокируют сообщение с колонией и, похоже, приводят орудие в боевую готовность. Джим, остановите их. Мэтт, соедини нас с протосами. Посмотрим, как они настроятся. Антаратасадар, Джеймс Рейнер. Я вершитель Селендис. Нам хорошо известно о твоей храбрости и заслугах перед Дайвором. Антаратасадар, Селендис. Послушайте, при всем уважении я должен попросить вас отозвать флот. Люди на Гаване не представляют для вас угрозы. Наши наблюдатели обнаружили, что колонисты заражены спорами зерков. Их необходимо уничтожить. Если ты желаешь сделать это сам, мы отзовем флот. Джим, некоторые из моих людей заражены. Но вы же не дадите протасам уничтожить всех. Если вы сможете выиграть время, я найду лекарство от заражения. Единственное средство от вируса зергов — это полное уничтожение инфицированных существ. И ты знаешь, что это так, Джеймс Рейнер. Я вылечу их, Джим. Поверьте мне. Если же ты намерен помешать нам, то будь готов к славной битве. Выбор за тобой, Джеймс Рейнер. Мы ждем твоего ответа. А, смотрите-ка. Я даже не ожидал, что в этой игре нам дадут выбор. Ну, классно, я могу даже сделать выбор какой-то, который, видимо, как-то повлияет на отношения между какими-то, наверное, фракциями, либо же персонажами. Так, ну что получается у нас тут? Три очка исследования либо зергов, либо три очка исследования протосов. На самом деле у меня зергов и так уже очень много очков, а вот протасов у меня маловато. Обвиниться за со старыми союзниками протасов против тиранских беженцев. Доктор Хэнсон сочтет это предательством, зато колония будет очищена от очагов заражения. Протасы согласились поделиться своими знаниями в обмен на вашу помощь. Однако, мы можем защитить колонию, принять в конфликте с в сторону тиранских беженцев. Это разозлит протасов, но даст колонии шанс начать новую жизнь, а доктор Хэнсон продолжит поиски вакцины от заражения, что приведет к научному прорыву в изучении зеркал вне зависимости от результата. А что значит повторить? Тупо мне тоже самое покажут, да, видимо, сцену. Ну, блин, я бы хотел, на самом деле... Доктор Хэнсон мне, на самом деле, симпатизирует. Поэтому я бы хотел именно помочь колонистам и спасти колонию. Уничтожить колонию-то очень будет... Как сказать? Ну да, это будет, на самом деле, довольно ужасно. И мы убьем просто... Ну, там, на самом деле, скорее всего, тиранов уже как таковых не осталось. По-любому там уже, наверное... Полное заражение, уже все сплошняком стали зергами. Ну ладно, мы давайте все равно защитим колонию. Я не собираюсь смотреть, как вы выжигаете целую колонию, Селендис. Пока есть надежда, мы будем сражаться. Тогда я почту за честь сразиться с тобой. У тебя прекрасная репутация командира. Надеюсь, ты оправдаешь ее. Спасибо, Джим. Спасибо огромное. Что бы ни происходило на гавани, мои люди не заслужили смерти. Мы справимся с вирусом. Я найду лекарства. Ну я на это все надеюсь. протасы приближаются к колонии. У нас нет никакой защиты от их оружия. Придется взорвать этот воздаятель, пока протасы не сожгли всю планету. Ариэль, соберите всех на главной базе. Если воздаятель пробьется к ней, все кончено. Будем рассчитывать на их методичность. По дороге они будут уничтожать все поселения, одно за другим. Ты совсем не изменился, ковбой. Бросаешься, чертя голову, в самое пекло. Я решил, что помощь тебе не помешает. Задействовал старые связи и раздобыл чертежи викингов. Они летать могут, и по земле шагать. Гениальное изобретение. Жима. Воздаятель черпает энергию из протаских Нексусов. И его щиты абсолютно непробиваемы. Как вы его остановите? Легко. Сначала уничтожим Нексусы, а потом и Воздаятель. Не волнуйтесь, Ириэль, мы их остановим. Так, океишки. Тихая гавань. Ну, в общем-то, мы играем за, соответственно, тиранов против протосов. Хотя нам дадут очки, кстати, зерги. Как это ни странно звучит. Получается, мы одно выполняем, получаем совершенно другое. Эх, ладно, что ж. Поможем. Так, ну, видимо, вот как кор начался, потому что я что-то зафейлил первый раз. нексусов, которые питают воздаятели энергии. Необходимо разрушить их, прежде чем начинать обстрел корабля. Давай, удиви меня! Часть колонистов не успела добраться до нашей базы. Протосы нападут на них. Нужно подготовиться и дать отпор. Кого подлотать? Пристройка завершена. А? Режим готов. Выкладывай. Пристройка завершена. Ну, сейчас надо... В первую очередь, отбить будет РСМ нападение. Что Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Давайте добывать. Сэр, я вижу воздатель. Он направляется к базе колонистов. Кому Война на Готов! Брочь, дороги! Что стряслось? Еду! СМ готов! Недостаточно минералов! А! Чего пугаешь? ГСМ готов! Есть рободерка! Воздаятель направляется О, к базе колонистов. Базе. Я уже заждался. Ресеп готов. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Я не могу. Недостаточно. готов. Давай, удиви меня. Круто. Готов к трансформации. На... Улучшение завершено. Что происходит? А? Кого потом? Позылайте подмогу! Недостаточно места. на связи. Сэр! Чего пугаешь? Сэр, я засек энергетический скачок. Воздаятель готовится к выстрелу. вызывали Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Недостаточно... готов. Как <сос> Командир, отряд Протасов направляется кораблям колонистов. Если мы его не перехватим, колонисты погибнут. Так, давайте все быстро идем туда. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Я уже заждался. Резим готов. Лео. союзников Спасибо, рейдеры. Мы полетели. Колонисты эвакуировали первые поселения, находящиеся на пути воздаятеля. Во время эвакуации колонисты бросили свои запасы ресурсов. Мы можем использовать их. Чего Есть Какие еще ресурсы? А, вот. База атакована. СМ готов. Ну, да. это неплохо. Отлично. А? Так. На готов. Так, давайте а, ставьте а, еще а, этот... Атаковано. Так, давайте я сохранюсь на всякий пожарный, потому что тут что-то прям жесть какая-то начинает происходить. Прикурить это миссия точно дает мне. Хотя, слушайте. Тут можно поставить турели. Недостаточно минералов. Так, давайте Nexus атаковать. Continu. Всех собираем, давайте. Недостаточно минералов. Протасы добрались до следующего поселения, сэр. Давай, меня. Я не продержусь в одиночку. Они слышат. Есть, уничтожен. Идем к следующему. Нужно остановить этот корабль. Вооружен Давай, удиви меня. Так, давайте ко второй базе сейчас будем подходить. А тут которые, потому что наверняка ее тоже придется оборонять. Так, давайте-ка вы добываете весь пинчик. Датчики энергии зашкаливают. Протасы готовится к уничтожению второй базы колонистов. Вызываем еще викингов. Давайте все сюда, войска. так давайте реактор еще один вот это кстати базу я отменяю. не нужна она внимание обнаружена эскадрилья протосов она направляется к поселению колонистов вооружен я Давай, новенького так Чуть вот не спасибо колонисты успели уйти из поселения Будут. так ну давайте двигаемся вперед сейчас будем атаковать следующую базу надеюсь должно хватить сил Готов Давай, уже за... Бегу, Даёшь, так что тут у нас Травозелами. База атакована. Я не продержусь в одиночку. Даешь расслабь. База атакована. Наши КСМ атакованы. Отлично, еще один Нексис уничтожен. Не давайте им собрать силы. База атакована. Давай! Удиви меня! Высылайте подмогу! Приказы будут? Пару жжёт и опасен! Отдавим их интеллекта! до следующего поселения. Торопитесь! Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Вооружен Приказ получен. Кому навешать? Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Так, я думаю, нам надо какой-то, хотя бы, каких-то рабочих, что ли. Потому что без рабочих что-то как-то очень скудно все получается у нас. Очень быстро уничтожает мои голиафы. Все вот эти вот мои машины, которые неплохо справляются с воздушными юнитами. Да и вообще долго держит удары. Недостаточно минералов. Они сравняют поселение с землей в любой момент. Уходите оттуда. Давайте, давайте больше туда. Доктор вызывали. Бегу, мах! Давайте. Давай, mm, точно. Удиви меня. Так, ну давайте. А, ну да. Точно. Как я мог забыть про вас? Из прекрасно хорошо что Спасибо они вас почти вы... не поджарили <свят> чуть не поджарили так давайте вперед должны по идее мы сейчас здесь прорваться надеюсь Нашел я, короче, как тут надо играть, блин, надо было дофига рабочих просто с собой набрать, потому что он рабочих неплохо ремонтирует. А, они ремонтировали их потом убили, я так понял, да? Похоже, что да, их просто уничтожили. А, давайте сюда тогда еще. Все в атаку. Опа. Выноси. Выноси мусор. Атаков... Блин, у нас несли базу. Давай, удиви меня. Будет Щиты отключились. Пора нанести удар. Протасы прибудут в следующей базе через 20 секунд. Так, давайте уходить отсюда. База атакована. Давайте расстреливайте. Так, хоть что-то сберегли. И Выполняю. Выкладывай. Да, не думал, что они нападут, потому что вроде как последнюю базу их атаковал, они однако все равно откуда-то на меня напали. Вообще непонятно, откуда они пришли, потому что везде, везде уничтожил их базу Так, ладно, давайте все в воздух, викинги, вы, надо, вам надо жить, по-любому. А? Так, давайте здесь поставим бункеры. Что сейчас поднимем команды центр, пускай он тоже будет сейчас у меня... Э -э Приносить мне минералы. Блин, а где, где бункер-то? Твою мать, он бункер вообще не поставил у меня почему-то. Сука, он, оказывается, ремонтировать решил. Короче, проясрали. Дерьмо. отряд в подпространство. Но это ненадолго. Скоро наши бойцы вернутся. Они идут на последнюю базу. Соберитесь. Это наш последний шанс. что твоя вера в колонистов окажется не напрасной Дальше. это было жестко очень жестко <с <с Затупился, ребята, затупил. Ну что ж, пора прощаться, Док. Вам предстоит большая работа. Как-нибудь справимся. Надеюсь, у вас не будет неприятностей. Протасы наверняка вне себя. Ничего, мы с ними старые знакомые. Я выручал их несколько раз. Надеюсь, они сделают на это скидку. Знаете, а ведь вы могли бы остаться, освоиться, начать все сначала. У таких, как я, второго шанса не бывает. Я должен закончить то, что начал. Вы хороший человек, Джим. Не настолько. Мы снова в эфире. Сегодня у нас есть хорошие и плохие новости. Поток беженцев пошел на спад. Переселенцы нашли пригодные для обитания планеты. О плохих новостях нам расскажет Кейт Локвелл. Кейт... Что? Мы, мы в эфире? Здравствуйте. А, да, Дони. Действительно, многие беженцы основали новые колонии и провозгласили свою независимость от Доминиона. Объявляя себя бунтовщиками. Это вполне естественно, Донни. Это простые люди. Кризис вселил в них страх и злость на Доминион, не пришедший им на помощь в трудную минуту. Многие из них хотели бы поблагодарить Итак, Джима Реймерса. неблагодарные бунтовщики осваивают пограничные миры. С вами был Донни Вермиллион на канале ЮНН. Он бы хоть предупреждал, когда эфир начинается. Странные эти беженцы, правда? Ну, бросили их на съедение земли. Чего беситься-то? что малютка хэнсон нас покинула она почти поддалась моему бунтарскому обаянию а ты-то что не думал свить с ней гнездышка? мы это проходили тайкус я уже пытался начать нормальную жизнь и не хочу пробовать снова а, такие сервиголовы как мы с тобой просто не созданы для тихой жизни Судьба приготовила нам кое-что покруче. Хэндсон, в общем-то, ушла от нас. То, что мы ей помогли, никак-то не отразилось, по сути. Разве что возможно только на новостях, а в сюжете это никак не отобразилось. Ладно, что ж, давайте-ка двигать дальше. У нас появился викинг. Что можно сказать про Викинг? Бронированный механический гибрид А-2. Пилот Викингов настоящий профессионал, ведь мало кто способен одинаково хорошо управлять летающими наземными машинами. Трансформация Викинга — боевое крещение для новобранцев. Наименее покорные из них погибают, зажаты между подвижными деталями. Пилотам, которым удалось пройти все обучение, все обучение настолько стремительные и смертоносное, что их имена известны союзникам и противникам по всему с По всему С Что это интересно имеется ввиду? Старкарфт что ли? Многие детали викингов взаимозаменяемы Например, чтобы починить викинг. Викингу ногу КСН может открутить ему руки Ха. Окей Понятно Что скажет Слон? Видал какую махину отгрохали протасы? Чего я только в жизни не повидал Но эти как что-нибудь выдумают Так хоть стой, хоть падай если бы только они эти махины использовали против зергов. Иначе получается, что мы деремся с протосами, вместо того, чтобы объединиться против Керриган. Слушай, ты все правильно сделал. Они сами нарвались. Друзья не позволяют друзьям истреблять безоружных, Джим. Я горжусь тобой. Да, вот интересно, что было бы, если бы я пошел на сторону протосов. Как бы все повернулось. Наверное, меня бы все это ненавидели. Ну, ладно, давайте-ка пойдем в консоль пока. Флот у нас теперь есть викинги, но я на самом деле даже не знаю. Викинги неплохие против воздуха, однако против земли они, ну, мало, короче, от них толку. кстати, КСМ уже лучше. Несколько КСМ одновременно строят одно здание. Каждый дополнительный КСМ ускорее строительство. Стоимость строительства не меняется. А вот это, кстати, интересно. Вот это мне очень бы помогло в прошлой миссии В конце. Двойная сварочная установка. КСМ производит ремонт вдвое быстрее. О, ну это тоже очень хорошая способность. Так, по технике у нас также остаются голиафы. По юнитам пехоты тоже самое. Но я, конечно, пехоту улучшать не стану. Потому что головорезы нам нафиг не нужны, а огнеметчики тоже нафиг не нужны. Вот голиаф можно было получать, потому что это реально неплохие улучшения у него имеются. Но давайте сейчас все, что останется у меня после улучшения КСМ, я потрачу на голиафы. Так, улучшаем и улучшаем. У нас остается 110 тысяч. Ну да, маловато, чтобы сразу два улучшения поставить. А флот? Нет, с викингами еще все дороже, поэтому у нас точно это не хватит. Так, давайте тогда мы улучшим именно, ну, наверное, множественное наведение. Потому что порой это очень сильно надо. Когда враг из воздуха и из земли нападает, это прям очень спасает. Так, ну что ж, давайте-ка двинем теперь в лабораторию еще. Может быть у нас остались какие-то очки, которые мы можем потратить. Так. Нет, к сожалению, не хватает одного очка. Но вот, да, если бы я выбрал бы протосов, то он мне не хотел бы уже на следующее исследование протосов. А так, к сожалению, не хватает и тут, и там. Поэтому остаемся мы пока что без улучшений. Противопехотная боевая единица с мощной атакой по области. Очень даже интересно, вот хищники реально посмотреть. Плюс у нас есть еще возможность будет потом поставить Геркулес. Тоже прям вот интересно увидеть их в бою, эти два юнита, потому что я их ни разу не видел в этой игре. Ну, видел, конечно, когда-то, когда проходил второй дам Давно, когда он только вышел, но сейчас я вот, например, даже не знаю, на что способны эти юниты. Так, вроде как везде прошли, давайте примеру, Может, сейчас смотрим. Мы... Надеюсь, и ее люди найдут его на гавани. Пусть У нас на всех... Так, под... кстати, что это за панель? А, это панель просто посмотреть. Как мы проходили, какие миссии, да. Вспомнил. Ну, давайте, в общем-то, дальше играть, потому что мы прошли... Наверное, пока что самую сложную для меня миссию оказавшуюся, потому что вот именно бегать постоянно из одного места в другое, при этом надо базу оборонять, это было довольно сложно. Ну, на ну, что ж, я, наверное, следующую, конечно, планету выберу Тарсонис. Надеюсь, вам понравилось данное видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока, удачи!